Welcome всем, это снова я. Ну вот я наконец-то добрался до отеля. В принципе, здесь нормальный открытый хороший номер такой, шикарный. Под дерево все такое, типа сделано бамбук. Вот такой вот ключ. И тут холодильник есть, там телевизор, сучайник. Даже в холодильнике что-то есть вода пиво что-то еще ну в принципе нормально у них вот только двухместные номера поэтому как бы даже если вы один приедете одноместных номеров здесь нету вот О, мухи вот только с улицы пытаются залететь прогонять таких Сейчас я покажу, как там будет снаружи. Окей. Вот, в принципе, вид с балкона здесь открывается. Там вот есть бассейн, бар. И там, в принципе, нормально все. Культурно так все сделано. Да, на улице немного жарковато, где-то градусов 35-36, наверное. Вот там вот виднеется пляжи разных, других там отелей и так далее. Наш там называется, а, вот этот, Coral, Coral Beach Club. Вот. Чё, я иду на пляж, сейчас покажу, как там Let's go. О, это молния там походу это гроза сейчас будет вот тут припаркованные харли дэвидсон по-моему как раз этот вирот все я точно не знаю модель и вот чьи-то велосипеды жилетка написано нельзя плавать а вот цените на что то еще а хай а uh, can i ask about uh, how do you want to go on, on the beach just little walking and but we waiting uh, uh, how main trans for repair our safe а uh, so what? Okay. Uh one another Understand. So uh can ask about uh, in refrigerator we have uh, water and some beers it's for uh, another pay or include in uh our... ah, award? I see. And how about tea or coffee? А, ah, on the table it's free. Okay. Okay. Is about... Ah okay. Uh, But on the, the, the ah, uh can we how it bring this uh put this water in the refrigerator on the table. Yes, О, бильярд! Бильярд! И... Это как стрипл, Скорее всего, да, небольшой. Есть тут хоккей. Настольный. бильярд нельзя играть детям, которым, ну, 10 лет и меньше.